И мы ударными темпами посещаем отели Значит, подошли Grand Art Практически тоже в центре но ну, подальше от центра Скажем, где-то километр 3 он находится Посмотрим, что внутри Посмотрим инфраструктуру Все покажу, все расскажу Итак, внутрь так, А эти номера, они находятся Так, здесь сколько рабочих этажей? здесь у нас что? Здесь у нас на 100 Так, флюкс. Сколько квадратов флюкс? будет зажечь так. так это у нас делюкс Тоже. Так, здесь ванна да нет, Так, стоимость этого номера? Стоимость этого номера одного человека 45 на двоих 55 Отлично стандартный. Так, стандартный номер но Мне кажется, он даже покрасивее, чем Полюдней Хотя я не ошибаюсь не дают у вас официальная градация в три звезды официально системы да. не пойдет так и стоимость этого номера стоимость этого номера на одного человека 40 двоих соответственно возгласив суммов все получится да ну поменять можно у вас обменники есть здесь так, это внутренний двор, да, получается? Там дальше тоже номера. Есть. Так, там дальше тоже номера. Так, Топчан, но ну, здесь будет вечером, конечно, интересно. Можно будет посидеть, но еще сверху все это И так Значит, у вас вы работаете на завтраке, да, я так понял? Да, только завтрак. Подается 70. И обед уже не предусметр. Отлично, в принципе, уютно, красиво, добротно. Приезжайте. Побеждайте. У нас столовая, да? Когда начинается подача завтрака? С 7 до 10 подается в завтрак. Утром. Завтрак причем стоимость? Да? Завтрак причем? Mm -hmm. На здесь получается? Здесь получается... На а еще можно поставить стол, доставить. Да? Всего, да. Завтрак подается вот здесь. Здесь все накрывается, шведский стол. У угу. нас шведка, да? Шведский стол. Да. Отлично. Все удобно, красиво. Очень а, фрукты, все свежее, все угу. свежее почему вот здесь. А, напитки, чай, кофе? Чай-коффи, да. Большое спасибо за то, что показали, рассказали все. Пожалуйста. Уже с гостями не... Да. Значит, вы говорите, гос работает. Да. Ну Как нравится? Ну да. Гостей много? Много. Отлично. <звучит> Ладно. Желаю благополучия вашему отелю. Вам лично карьерного роста, становитесь директором. Спасибо, Ладно, спасибо большое. большое, всего доброго, увидимся. Спасибо.